Всем здорово, чуваки, как пошло настроение, с вами, естественно, как всегда, Димасик, сегодня мы играем на фруктовом коктейле, играем на этой казиношке, поэтому, естественно, лайкосик влепили под видосик, подписочку канал оформили, и все будет у нас прекрасно, будем приступать. Сегодня у нас на балансе 4000 рублей Попробуем с этой суммой мы сегодня поднять 40 тысяч. я думаю, это э, Прекрасный будет, э, так сказать, выигрыш Конечно, да, в итоге Я думаю, с такого депозита, в принципе, это возможно И сейчас будет поймать вишенку И все будет у нас хорошо, но нет Пока месяц у нас идет луз, 27 рублей У нас ставочка, между прочим И пытаемся с нее что-то поднять, вот и вишенка Подлетела, все просто прекрасно Смотрим, что будет дальше у нас Так, а ну-ка, прокручивается автомат дальше Очень хочу еще хотя бы вишенок, в принципе, с Идет. Нет, выход, к сожалению, нам выпадает. И э, что ж, будем стоять дальше по 27 рублей. Наверное, еще стало 5 сделаем. Раз. 100 рублей есть. И 2. 3. 4, давайте, кстати, 120 рублей опять выпало. И 5. Последняя ставка. 8 рублей не очень зашла она. Короче, ставим, наверное, уже 90 рублей. Думаю, данная ставка достаточно будет хорошая. И а, будем ставить именно ее а, временно. Да, пока не поднимем хотя бы 1010 Пока у нас 4000 на балансе Так, бонусная игра, нам показывают Клубничка, привет-привет Говорит, ну, в общем, будем смотреть Что выпадет в этой бонусной игре а, Хотелось бы увидеть что-то реально жесткое Но, а, пока есть намек Идет на то, что, а, нет Прости, Димасик, сегодня ты будешь Как-то сам без бонусов справляться И, кстати, X20, хрена себе залил Залет уже есть а, Прекрасно, КСР800+, плюс у нас Выходит, и смотрим, что у нас Дальше будет, хотелось бы увидеть что-то жестко и персики Или абрикосики, что-то из этого Выпадает нам, ну короче Выход, к сожалению, ну 1800 неплохо, с x20 подняли, 5800 имеем на балансе, следовательно, можем без всяких проблем поднимать ставку до 450 рублей и уже штормить автомат именно такой вот ставочкой. Так, ставим раз, ставим два, и залет есть, ребята, три куска, просто офигенно, конечно же, с вас а, лайкосик за такие старания, за такие выигрыши, и, конечно же, подписочки на канал, а мы продолжаем, чуваки... 450 рублей ставим дальше 450 опять к себе забрали да То есть поставили и выиграли Кстати, Косарь плюс 8, сколько у нас? 8900, вот бонусная игра Еще тут нас приветствует Привет, привет, бонусная игра Будем смотреть, что будет у нас в этой бонуске Хотелось бы увидеть что-то реально годное А не какую-то парашу, знаете Так, давайте посмотрим Хотя бы, хотя бы, x2 уже в принципе будет все прекрасно Но яблоко выпадает, в к сожалению, нету на слоте Смотрим, что дальше так, хорошо, абрикосы, x5 у нас выходят Так, это у нас 2550 выходит с этой бонуски И уже неплохо, у нас десяточка почти есть оформленная, оформленная, да? Смотрим, что будет дальше x5 это реально неплохо, смотрим дальше Выход, окей, плюс 2550 Смотрим, что будет дальше Крутим автомат И надеемся на только лучшие выигрыши 10 тысяч у нас, в принципе, есть Имеется на балансе, поэтому я думаю... Никаких проблем это не составит, уже даже 11 немножко в плюс уходим. Хотелось бы видеть что-то еще жестче, еще бонусная игра, привет-привет, будем вот так вот всегда тоже в ответ давать приветочку и надеяться на что-то хорошее. Пожалуйста, бонусная игра, не подведи, хочется увидеть что-то реально мощное и... Понятно, груша, которая, естественно, не будет на слоте а, Хотелось бы увидеть на самом-то деле вот это вот Хотя бы на самом-то деле И оно выпадает, окей, X5 есть а, Смотрим, что будет дальше 2, 2, 250 выпадает нам, хорошо Так, смотрим, что будет дальше Может какой-то еще залет крутой будет, но нет Выход, к сожалению, в принципе Имеем полную возможность ставить MaxB, да? Давайте два раза поставим А там как залетит, раз 25 кусков, Ни хрена себе, пацаны Что это в итоге у нас получается? 37 тысяч буквально за несколько секунд, ребят, с одной ставки 25 кусков залетают. ну это просто шик и блеск, реально, будем смотреть, что будет дальше у нас, 34 тысячи мы имеем на булансе, плюс косарь еще, смотрим, что будет дальше, и бонуски у нас, к сожалению, тоже тут нету, но крутим автомат, надеюсь, только на лучшее, так, Ничего не выпадает Тут бы хотелось увидеть еще бонусную игру кср 80% нормальной работы Вот сработало на 25 тысяч Видели сами, все просто прекрасно Смотрим, что будет в дальнейшем Какие выигрыши будут сейчас И хотелось бы еще раз, и еще раз Хотя бы увидеть 10 тысяч а, на мониторе И убедиться в том, что фруктовый коктейль Просто не подводит никого так, давайте смотреть фруктовый коктейль. Давай, выдавайте что-то хорошее. Ну, пожалуйста, там выпала вроде бы нормальная сумма, но то такое себе, как говорится, да. 25 тысяч опять имеем на балансе, как белка в колесе. Крутимся, и двадцатка выпадает. Все, все, даже не замечаю, ребят. Что у нас в итоге вышло? 45 тысяч рублей, ребят. С мне на лайк под видео, подписывайтесь на канал, переходите вниз по ссылке в описании. Используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и удачной игры на фруктовом коктейле. Пока-пока.